Hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф И сегодня мы играем в игрушку под названием Notes of Obsession Ooh. Ладно, погнали играть Игрушку я купил за маленькую сумму прайса 133 рубля И давайте посмотрим, что она себя представляет Так, э, офигенная плазма, хочу сказать, как у меня Так, э, только не вижу какая-то марка Это... Нет, это не Panasonic Это может быть какой-нибудь Samsung ну, кстати, хата солидная, я бы хочу сказать, прям так живенько. Так, это. Это, кажется, мы, вот этот мужик это мы. Или его вот жена, или сын. Нет, я больше похож на батю. С такими длинными усами, как у Сталина. Так, ладно, погнали дальше. О, ножик! Ну, здесь мы его не можем пока что. <звук> Мать твою, блядь. Ладно, давайте не будем истерить. Давайте просто посмотрим всю нашу квартиру. Это вот наш, как говорится, румтур моей квартиры. Что у меня есть? Так, дверь закрыта, не открывается, не подается. Там мне хранятся личные вещи. А тут ничего. Так, ароматические свечи. Ладно, не буду шутить на эту тему. За окном идет дождь. Ну, как у меня. Как говорится, сейчас в феврале. Ну, пусть у нас будет идти снег. Это нормальная практика. Дверь не открывается, не подается. Хм, а это Нифига себе какой тут холодильник. Я бы такие бы себе два купил бы сразу. Вот поставил около, вот, вот здесь около своей комнаты. Вот, представьте, это моя комната, да? А тут два холодильника. Хоп, хоп. Прям идеально. Так, здесь что-то у нас есть. Фикус, привет. Так, микроволновка. Мать моя женщина. Капец капе -ка Я не понимаю, что там написано Мойка прикольная Так, О, какой тут у нас э, Купи Что-то там А, что нужно сделать, короче, типа это... О, стул упал Ты что упал, друг мой, давай-ка поднимайся Ты еще не, не бухал, еще стул пока Так что давай вставай, по-нормальному Так что вот, опа Здесь повсюду ароматические свечи Как-то странно о, блин, мне вот, я мечтаю вот в своей жизни купить вот такие же лампы. Прям вот, чтобы они были около двери около стены были такие. Я, я думаю, туда не надо пока идти, я пока тут погуляю, повеселюсь. Кстати, а зачем им два дивана на втором этаже? Не, конечно, это прикольно, чтобы пришли гости, они вот прям вот, вот так сели, пусть сидели. Но это глупо. Так. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой. меня телефон дозвонил, пардон. Так, э... а мне кажется, это российская... Так, это флаг Российской Федерации, что он тут забыл? Дверь закрыта. Ну, у нас не остается выхода, надо идти прямо. О, детская комната. Хм, кстати, прикольно. <св> <клос utilizz Communityınt> Мать моя! Э! Пустить, пожалуйста! Эй! Я так не хотел! Кстати, у человека хорошая квартирка, точнее, комната. Где что-то играет? И я думаю, надо проверить. О, это же музыкальная шкатулка. Используется для взаимодействия. Угу. Вау, какие-то тут RGB-подсветки. Так, э, нажмите на правую кнопку мыши, чтобы завести. А, правая достает шкатулку, а левая мы заводим. Нажмите E для интерактива. Ну, нажмем. О, не нравится, о, не нравится мне все это. Жопа, в жопа, в, в жопу, я ухожу. А? Как? Это что шо... такое? Где дверь? Нет, стоп. Заводим заново. Так, нужно найти два знака, как я вижу, по двери. Знаешь, это прям как с один хил. Слоняшка. О, здорово, первый знак. Не-не, я лучше на картах пойду, мне, мне это лучше Вот, не хватает тут, чтобы свет вырубился еще в комплект Это знак? Не, это мама И я как понимаю, да? Или наш ребенок, без разницы Так, где на втор второй знак находится? Ты где? А, вот ты где, зараза, а? Не, лучше давай заново заведем. У -у, как, как крипово прям что. <клевать> Мать, моя женщина! Давайте по-нормальному, а. Машинка, ты куда едешь? Человеку 17 лет. Он смотрит, куда едет машинка. У -у -у. С моей психикой точно что-то не в порядке. Ладно, открываем дверь и опять попадаем в то же место. Давай пока закроем. Откр... Ах ты зараза, а. Э, а почему закрыто-то? Тихо! Убирай! Вау! Нет! Нет! Я! Я ящик! Не открывай! Уу. Твою мать! Твою мать! Я как на очко-то присел. И-и-и, а -а -а -а. чё? Воу! Слонера, ты охренел, что ли? О, господи! Стоп, присаживаться? Я же присел уже давно, уже на очко. Какой милый слоник. Только почему у тебя глаза? Как эти... Где-то появились знаки, где-то появились знаки, надо смотреть. Так, здорово. Да. Пяти отдыхает. Фух. Так. Ладно. Давай-ка... Да, Что-то мешает? -то. Стоп, где знак? Я его прям слышал. А, он здесь. Воу! Так, третий знак остался. Он прям где-то рядом появился. Угу, дверь закрыта, не открывается, не подается. А, народ, а можно, пожалуйста, фонарик? Нет, где-то... Он где-то здесь, может, появился? Да, тут, смотри. А я его не заметил. Надо выбираться с этого места. О, стой! Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, дверь закрывай. Не, uh. nee, не надо, не надо такого. Ой, oh, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Uh. <свеч> Все, нормально? Ху, <свеч> как смешно-то. Хух, слава богу. Это был кошмар. Это все? Нет! А, это был сон. Фу, слава Ой. тебе, господи. Ой, да, нифига, вы честно сняться. Или это был не сон? Надо проверить. Так. Надо... Это не я. Три знака нужно Один знак, знак уже нашел А это мы? А это наша жена Твою мать, кто-то есть Там какая-то тварина А что со стенами-то случилось, смотрите? Какие-то подтеки прям. О, здорово. Вау. Вау. Это что за хуй. Ёб твою мать, это что за трупешник? Ой, на... нахуй, послан, блядь, блядь. Нехреначь, там сколько нужно знаков-то? Там что-то тварь бегает, ахуеть. Ладно. Пойдем лучше на втором этаже пересидим. Мало вдруг. Вижу второй знак. А ты бегать-то умеешь, мать? Эй! что -то ни хрена. Блять. Сука. Вот там что-то ходит, там что-то ломает. Не. Давай хоть вот настолько. А, ну просто надо, надо, надо просто просмотреть все коридоры, чтобы понять, что происходит. You shouldn't have done that, харит. Harit, hard. hard... Блядь, что за хуйня? А? Он сюда идет? Нет, мне кажется, он не сюда идет, он идет в другую сторону. А! Нет, поход сюда. Так, трапаем, полноценный полностью. Ух ты ж, бля, а. Да возьми то хоть палку, от хуярива! А. это тебе не дает-то? Он ну, там. Я пока не понимаю его направление, куда он идет. Я притверю, что я второй мольберт меня пусть никто не увидит. Или просто я кустик, блядь, меня нету. Я в домике, нахуй. Так, давай заводишь шкатулку. бную. О! Блядь! б! Только не сюда, пожалуйста, только не сюда! Блядь! О, слава тебе, господи. Ушел, блядь, наконец-то. ⁇ Ёб, твою мать. Так, знаков я не вижу. ВОЗЬМИ НОЖ, дура, Блядь! Ебеческая сила! Сядь, блядь, на карту, твою мать! У, сука... Там где-то второй знак... Он с левой стороны или с правой? Сука, два... Блять, ну нахуя ты в левую сторону пошел, дурак, а? <ролк> а то, что так <ролк> Эй, братан, братишка. Съебал. Слава тебе, господи. Последний знак. Вот знаешь, сука, вот всегда такая вот хуйня происходит. Ты не можешь найти последний знак никогда. Если остается последняя вещь, ты нихуя не найдешь. Ну, найдешь процентов 50 на 50. Эй! На кухне мы были. Может, где-то здесь появится, кстати. Так, здесь ничего. Ладно, пойдем на еще на второй этаж, посмотрим. Может, там где-то около диванов. О, кстати, диваны! Хм. такое? Чего ты испугался? Так, здесь я уже знак взял. Там я взял. Но не факт. Так, здесь ничего нету. Ну, где же последний знак-то, а? Нихуя нету. Может пойти с монстром пообщаться? Fix it! Добей его! Я не против. Тварина, ты где? Алло? После спор... Вот реально, где ты, блять? Последний знак. А может, мы последний знак, кстати? Странно как-то очень. Я уже все комнаты уже облазил, а не могу найти грёбанный знак. Может, где этот в проходе тут находится... Да, так Очень странно Так Вот ты где, зараза Ой-ой-ой, что то не так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вау Бери нож! Вау, какой длинный нож то Ну чё, сука, иди сюда. Финиш, Да. Молодец. И оказалось, что это был ее батя. Да, мне прикольная шутка. Да, вот мы и добили монстра. Что он, кто он. Непонятно. Спасибо за предоставленную игру. Ну что ж, народ, мы сегодня поиграли в игрушку, называется uh, Note of Obsession. Если вам понравилась игра, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.